Но уже начинается час пик. Уже движуха, движуха. Кстати, пальмы. Вы знали, что их в Америке не было никогда? Это все привезенные. Они были там в Доминикане, везде-везде, но на американском континенте их не было. Интересный дом такой. Там все зелено. Необычный. Начали грузиться обратно на Нью-Йорк и сейчас стою в Ауди и двухлайновая дорога, ну вот, вот так вот, и перекрываю прям до хрена, много чего нарушаю, меня было бы в а Лос-Анджелесе, а-та-та, как новое сиденье, только кожа серая, но и как бы выглядит по-страшному, Было бы черная просто, было бы лучше, вот. Платят из Флориды очень плохо. Но маленькие деньги им не хватает. Правильно, всех шлангов. Знаете, где они? Вот здесь. Вот здесь. Да, смешно, если. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Сейчас надо что-то делать. Будем ремонтировать. Что-то упало, кто-то мне тут нахимичил. И отсюда вот все вырвалось и понеслось, понеслось, все вырвалось, вот все замотало. Хреновое дело, короче, встаю в середине моей, непонятно где. Сейчас надо искать на тракстап, покупать шланги. Короче, болею говорю, мало. Приехал, купил шланги, всякие тефоны, за ленту. И сейчас мне на 595 тракстапе все поменяю. Не знаю сколько возьмут, сколько бы не взяли. Вот, все мне шланги перекручат новые и вот эти вот штуки, которые прикрепляются к трейлеру, и все, я поеду за трейлером, а трейлер а, стоит, и туда мой друган отправил свою жену, чтобы мой прицеп никуда не утащили. Но я на прицепе оставил бумажку, что а, драгоценный, драгоценный, замечательный самый полицейский департамент, не тащите меня никуда, я поехал за запчастями, я сломался, сейчас приеду, типа поставил еще время выезда. И телефон оставил. И ID оставил. Поэтому, если что, там все есть. Короче, я сам все сделал. Не знаю, как будет работать. Поехал заглянуть тренер и спать ложиться. Мотался капец сегодня. Надеюсь, все у меня все получилось. Я думал, колесо там пробьется. Нет, колеса. Ну, нормально. Там сады есть, но не порвало. Все хорошо. Здесь. все вот так вот. а завтра заизолирую капель который идет на трейлер и все и будем грузить и доставлять а это обычный утренний трафик майамский. ничего не происходит интересно все потихоньку едут есть экспресс лайн слева Вон там какие-то денежки стоят небольшие будут копы кого-то только что отжали Бла-бла, что-то не так. Сегодня облака, вчера были облака. Хорошая погода. 80. Файнгейт. а вместо меня стоит какой-то другой чувак. Again. Again. Се, <dois> <с dois> Страшные люди какие. Короче, вот сюда мне нужно доставить все. В Майами хорошо. Прям шикарная погода. Пока пойду, сейчас он разгрузится, увидит, и я встану на его место. А так вот, вода прямо вот за этими зданиями, океан находится. Это все здорово, но очень мало места, чтобы выехать. Всякие старбаксы. Огромные здания. И мне нужно будет вот на этом перекрестке как-то выехать вперед. И повернуть, и ничего не задеть ехать вон туда и, да, пешком пошел. внезапная херня у меня оказывается электрокамеры эти вот мины шли внутрь и они не достают вот розетки сейчас приходится это все разбирать а я уже на доставку приехал короче электричество меня не любит я его тоже но нахуй дело будем ремонтироваться иначе просто прицеп не работает очередной пикап порши забираем 20 год 911. -й. так выглядит Короче, вот то здание. Это огромный шоу-рум всяких огромных дорогих тачек. Я тоже разложился, мне освободили парковку вот этими стаканами. И сейчас пойду заберу автомобиль. Они здесь тачки ремонтируют, а все запчасти пришли. И огромный персонал, который все выставляет, принимает и все такое. Все, забрал я Porsche. Сейчас будем грузить его. Станет он у нас.. Вон туда, в самое начало, вниз, низкий, удобный в этом плане. И у него нет складывания зеркал. Автоматически. Почему-то они на этом загонали. Я уж не знаю. Но красивый паш. Красивый. Прям. Но салон серый. Салон серенький. И блин, спорное решение на самом деле. Ну ладно. Хозяин барин. Все, полотенчика берем. а, блядь, с собой. Потому что, потому что, когда открываешь дверь, либо вылазишь, вот так вот кладешь, чтобы не поцарапать ничего. Вот. И оно а это мы оставим здесь, потом вернемся и э, поднимем ворота, дальше поедем. Все, ревни здесь болтаются. Смысла нет укладывать заново. Потому что, ну нафига время тратить? Машина заехала, закрепил. Вот здесь впереди мы его закрепим. Вот на эти два ремня и сзади на какой-то из этих ремней, не знаю еще, посмотрим. Ну в общем вот рампу верхнюю поднимать тоже нет смысла, он довольно низкий пролезет, потому что только что я выдавал Мустанга, э, все было хорошо. Да и электрокабель я починил. отъехал с пикапа один квартал еще один дилершип продает дачки а вон там за мной большой огромный магазин теслы ну красиво здесь здесь прям вот именно здесь красиво ну так все новенькое прикольное а остальная часть майами какая-то туплая ну такая одноэтажная старая сейчас будем форт лаутердейл забирать очень старый Лендровер точнее он очень плохо сохранился он не старый относительно, но хреново выглядит. Надо забрать. Зона. и вот это вот хрень он в пленке оказывается он в пленке вот и эта пленка вся потрескалась выгорела если ее снять будет наверное, все нормально нет не в пленке но был в пленке с той стороны вроде а нет пленка, да, пленка. короче не запускается предыдущий драйвер не забрал его именно по этой причине потому что он не запускался вот, видите, такой цвет оригинальный у него, в смысле родной, не оригинальный. Вот, такой Роверт, прям молодец, все дела. Но он даже вот никак не реагирует, что даже лампочка какой-то горит. Если они его не запустят, то мы поедем дальше. Сам я его не хочу с ним трахаться. Это мусорный полигон. Ни, ни грязи, ни бомжей, ни свалок, ничего. Вот такая вот красота. И вот это в черте города мы еще едем. Так что вот такие вот ребята здесь замороченные за экологию. А мы едем в Орландо, забираем три машины или две. Пока еще не друзья мои. У нас приключения все идут и идут. Теперь у меня нет габаритов на прицепе. Пойдем покажу, что я уже сделал. Я вчера вот тут замотал изолентой, ну, тефлоном. И сделал даже стяжечку, чтобы крышка не открывалась. А здесь у нас вот такая фигня. Растяжка. Все, проводочки. Провода, кстати, вот эти вот, не провода, а шланги дурацкие. Такие пластиковые. Мне кажется, они лопнут когда-нибудь. Вот эта вот фигня классная. Такая зеленый. Такой прям такой надежный. И здесь тоже замотал. Прям хорошо все сделал. А вот а, вот эти шланги, я их не оторвало. Вчера они были сложены вот здесь, и их, к счастью, не отмотало. Вот брызговик помяло. Он как сильно. Это я уже его выгнул. Они цепляются вот сюда. То есть вот здесь вот такие вот сакеты. Один поменьше, другой побольше. Но сечение у них одинаковое. Вот, это что такое? Это давление, а это обратка. Он вот так вот, чик, туда вот под упором таким так составляется и до щелчка. Вот. А дальше что? Я уже почти что выздоровел. Но ну, сейчас, если найду причину, почему у меня скорее всего предохранитель сломался. Сейчас я его буду вытаскивать. И скажу, получилось либо не получилось. Все. Пошел я гулять за предохранителями автозон тут недалеко был где-то коротит второй я короче использовал две двадцатки с разных там источников и все сгорели заново а еще я нашел корвет центр вот такой вот там одни корветы стоят ну и какой-то апонтиак дурацкий в начале вот такой специальный корветный магазин так утро следующего дня забрал в салоне Porsche вот такую Мазду, все логично, что у нас тут немножко коцко и, ну, короче, шумная машина, пока вот я на ней ехал, очень шумная, вверх, по-моему, складывается или убирается, но она капец шумная, будете брать себе такую машину, имейте в виду, шумит капец. Вот так. Сейчас я загружу, но я никуда не поеду, буду ждать. Ждем мы следующих э, этих самых машин. У меня еще два места там есть. Надеюсь, мне сегодня диспетчер найдет остатки. А эту машину я поставлю вниз, чтобы полностью освободить верхний ярус и больше ее ну, не трогать, чтобы эти перегрузки очень много времени тратить на это все дело. И все, сейчас потихонечку-потихонечку. Спайка в городе в это время будут офигенно. Очень, ну, душевненько так спится, прям красота. Нормально, да? Я сам охерел, когда увидел. Так, вот она щемится налево. Я здесь просто всегда ездил прям так, как я еду. Ехал, ехал, ехал до упора, а потом перестраивался. А почему я так ездил? Потому что я тут 5275, Это Тампа. Это Тампа, это прям тот город, где мы жили очень много, очень направо уходишь и едешь ко мне домой. Ну, в мой бывший дом. Вот сюда вот направо, на четвертую стрит. Либо чуть-чуть дальше и еще можно развернуться. С другой стороны заехать. Такие дела. West, <coughs> вот тут. два штуки и вот еще один хреново видно только что мимо полетели прям молодцы такие мощные парни короче на Манхэме мало народу у меня вот там какие-то кусты торчат из прицепа зато все у меня горит теперь у меня теперь вся иллюминация все подсвечивается и я всегда все починил надеюсь надолго все пойдем за тачками две штуки у меня есть сейчас грузимся и едем и береговая окрана ну, приземляется здесь вообще военные самолеты всякие разные <свы> военная база но они здесь эти вот стройки заколебали а мы уехали вот сколько давно уже отсюда да? в Риверью переехали потом а, в Нью-Йорк уехали а они все строят эту развязку тема архитектура и все остальное старые города у них у всех столбы стоят и там провода и все такое никто в земле не прятал на нынешней постройки максимально все в земле так вот все выглядит Туда. <с> танк